Доброго времени, суток, дорогие друзья и гости моего канала YouTube. С вами сегодня Екатерина Клопенко. И я являюсь одним из основателей интернет-проекта «Бизнес Биоси», а также соавтором курса MLM Profile. Сегодня назрел очень сильный вопрос для наших партнеров, как проведение вебинаров. Вот и будем с вами разбираться, как загружать материал в вебинарную комнату, где что нажимать. И, ну, в общем, и все по порядку. Давайте смотреть. Я и моя команда, мы используем вебинарную комнату My One Conference. В принципе, очень удобная комната. Логин и пароль своим партнерам от этой комнаты я даю сама, соответственно. Если вы хотите иметь свою комнату, для этого вам нужно просто зарегистрироваться. По ссылочке вот, MyConference, вот эта вот ссылочка .ru, да, я ее оставлю под видео без проблем проходите по ней, регистрируйтесь и э, уже выполняете те функции, которые будут необходимы. Итак, логин, пароль, нажимаем кнопочку «Войти». Таким образом входит человек, который будет лично проводить вебинар. Нажимаем «Провести вебинар сейчас». То есть это не прям сейчас вы будете проводить, вы сейчас будете просто готовить. Итак, первое, что нам необходимо с вами сделать. Вот здесь, э, так как комната моя, стоит имя и фамилия мое. Если сюда заходит мой партнер, да, и будет проводить, например, там Ирина Павлова, да, ей нужно поменять имя. Нажимаете на колесико возле моего имени и вот здесь внизу меняете, например, Ирина Павлова, да, Ирина Павлова. Что еще здесь нужно сделать? Если вы будете вещать через камеру, то есть ваше лицо будет видно, да? Вот здесь вот так, как обычно... В верхнем э, левом углу э, при этом не забывайте, если вы вещаете с компьютера, у вас должна быть веб-камера подключена и микрофон. Если вы вещаете с ноутбука, то э, это все должно быть уже встроено. Да? То есть, Если вы хотите, чтобы вас видели да, люди, то вы нажимаете кнопочку «Включить камера» и э, вас потом будут видеть. Если же вы стесняетесь на сегодняшний момент, да, то вы можете нажать кнопочку «Выключить» и вот сюда да, «Аватар» загрузить свой аватар. Вот на, вот на именно этот размер. Да? То есть нажать кнопочку загрузить, откроется папочка да, ваша, вы нажмете, выберете любую фотографию, и вот сюда встанет ваш аватар. И когда вы начнете делать вебинар, то есть вместо вас будет э, висеть ваша фотография. Итак, фамилию вы изменили, камеру включить мы включили. Все. Посмотрите вот сюда, в правый угол, да, Ирина Павлова, все изменилось. Теперь что необходимо сделать дальше? Необходимо загрузить нам материал. С правой стороны мы видим, да, материалы. Нажимаем. Вот здесь будут наши документы, то есть презентации. Вот здесь можно добавлять видео и аудиозаписи, например, какие-то мотивационные ролики, да как всегда обычно на вебинар заходят люди минут за 5 за 10 и вот чтобы они просто так не сидели не болтались да вы можете загрузить и включить какой-то мотивационный ролик давайте я сейчас я вам покажу каким это образом сделать да. мы будем добавлять не свои файлы да хотя можно если вы хотите свои файлы добавить то вот выберите файл нажимаете у вас открывается ваши документы да. Мы добавим ролик с YouTube. То есть добавить видео с YouTube. Переходим на свой личный YouTube. Если нет, то значит вы подготавливаете какой-то ролик специально мотивационный. да? Вот мне нравится у нас сейчас Звездный вояж 2019. Копировать адрес ссылки. Возвращаемся в вебинарную комнату. Вставляем. И нажимаем добавить. Все. Загрузка произошла Теперь для того, допустим, чтобы запустить данный ролик Перед тем, как начать вебинар Открывает человек, который проводит вебинар да, Открывает материалы да, Заходит вот в видео, аудио И двойным нажатием запускает ролик Давайте посмотрим Вот ролик запускается Все, ролик пошел Все замечательно Все, мы его выключили, остановили, нам сейчас он не нужен. То есть, э, вот это вот здорово, э, за 10-15 минут включили, э, набрали несколько роликов и включили. Дальше, теперь наша задача с вами загрузить наш э, наш проект, нашу презентацию. Опять заходим в материалы, да, видео, аудио мы уже оставляем, мы заходим в документы. И вот здесь как раз выберите файл э, с вашего компьютера, мы нажимаем. И находим нашу с вами презентацию. Так, давайте вот зайдем в вебинар. Я сейчас постараюсь взять самую коротенькую презентацию, чтобы она побыстрее. Так, вот, маркетинг короткий. То есть вы вот выбираете през... именно презентацию, да, чтобы у вас точка PPTX стояла. То есть двойным щелчком или открыть, да, нажимаете и документ вы видите. Пошла загрузочка. Сейчас документ загрузится, и мы попробуем с вами с ним поработать, с этим документом. Показать, как это все будет делать, как листаются слайды, возвращаются слайды на место. Да? Мы с вами включим камеру, мы с вами включим микрофон, для того, чтобы можно было общаться с, телезр... с зрителями, да, которые находятся по ту сторону вашего монитора. Сейчас загрузится презентация. Чем длиннее презентация, объемнее, да, тем, конечно, будет тяжелее грузиться. Но, в общем-то, все достаточно просто. Комната очень простая, без всяких вот каких-то проблем, да. То есть, видите, да, идет обработка. Сейчас обработается материал и встанет галочка. Все замечательно. Итак. Вы загрузили, естественно, до какого-то времени, допустим, у вас 7 часов вебинар, да, вы загрузили там в 6-5 часов вечера э, вебинарную комнату свой материал, проверили, как он работает и как бы э, вышли, да, вот из него. Перед тем, как начать вебинар, вы зашли, как где найти, опять нажимаете материалы и вот в документах ваш, э, ваша презентация находится. Двойным щелчком нажимаете, ваша презентация начинает работать загружаться а вот здесь видите да что презентация у меня съехала я ее готовила не для вебинарной комнаты а готовила для э, другой записи совершенно за, записывала поэтому э, предупреждаю что вебинарную комнату нужно обязательно загружать э, за несколько ну буквально за два за три часа Свой, свою презентацию и смотреть, как это будет выглядеть. Бывает так, что презентация съезжает. Тогда ее нужно редактировать, как бы сформировать таким образом, чтобы она никуда не съехала. То есть ее нужно будет потом удалить, соответственно, и все подкорректировать. То есть, видите, у меня буквы большие получились и так далее. Вот. Ну ладно, это все мы потом с вами обсудим. Итак, вот презентация у вас загрузилась. Вы уже поняли, да, что вверху стрелочки вы. Перелистывайте сами, перелистывайте презентацию и при этом рассказывайте людям то, что происходит вот на вашей страничке. Теперь, как, когда вы загрузили презентацию, если вы поставили просто фотографию, она у вас сразу же вот здесь потом появится, да? И, либо вы хотите вещать сами. Итак, как сделать так, чтобы ваш микрофон включился, да? И вы смогли или начали проводить презентацию нажимаем вот здесь вот кнопочка есть говорить она зелененьким начинает крутиться вот вот таким вот образом то есть смотрите здесь внизу в левом углу бегает зеленый огонек это говорит о том что вас э, слышно хорошо да? камера вот здесь э, видна, э, то есть э, вас видно Конечно же, обязательно перед презентацией вы спрашиваете, слышно ли меня, и люди вот здесь внизу в поисковой строке, где можно писать, да, написать сообщение, вам пишут, например, слышно, да, и отправляют сообщение. Вот вы видите, оно красненьким отправилось, потому что я, как э, человек, ведущий вебинар, все остальные будут э, темным цветом. Окрашены таким образом будут выделяться да, наши с вами сообщения. Вот, и значит так, когда вы на, нажали на кнопочку Говорить, то есть либо появляется ваше видео, либо появляется ваша фотография. Вот вы начинаете вещать. Обязательно советую со спонсором связаться да, и, поп и попробовать в тестовом режиме, слышно вас или не слышно, нет ли у вас проблема с микрофоном и так далее. Да. Ну и так далее, вы начинаете листать свою презентацию и, пожалуйста, рассказывайте. Когда презентацию вы закончили, да, что вам нужно сделать? Нажать кнопочку ⁇ Завершить ⁇ Вот таким образом вы завершаете, и у вас удаляется ваше видео и ваша картинка. После чего вы нажмете вот здесь крестик и закроете вебинарную комнату. На этом вебинарная комната будет закрыта и вебинар ваш проведется. Теперь, где взять ссылочку на данную вебинарную комнату для людей, которые будут приходить вас слушать? Вот в, этом, вот в этой части, да, вот вверху, вот эта вот ссылочка, она и есть. Ссылочка именно та, что дается. Вот эта вот ссылочка именно дается людям для того, чтобы они смогли пройти вашу вебинарную комнату. Да? Давайте сейчас мы с вами скопируете и в объявление свое вставляете. Вот таким вот образом. В общем-то, ничего тут сложного нет. По-моему, я все вам... А, я еще не рассказала вам показ экрана. То есть, если у вас вебинар предполагает, что вы будете показывать свой экран, да, вот здесь вот есть кнопочка «Показать экран». Вы нажимаете на нее. И у вас будет показ экрана. Но перед этим вам необходимо будет специальную программу установить. Вот здесь, да, написано, вы уверены, что хотите показать ваш экран на компьютере, да. Когда вы первый раз будете нажимать на вот эту кнопочку, вам будет предложено установить специальную программку, то есть она элементарная, которая дает вам возможность показа данной комнаты. То есть, да, вам необходимо скачать и запустить плагин для показа экрана. То есть вы выбираете Windows и закачиваете этот плагин. Так как у меня я не пользуюсь пока что показом экрана, поэтому мне в общем то этот плагин не нужен, я его не скачиваю. Но без проблем, то есть вы можете вот таким образом нажать Windows. Если у вас Windows, то у вас пошла скачивание, да, и распаковка, распакуйте и без проблем сможете показывать свой экран. Ну вот таким вот образом можно очень легко и просто провести вебинар вебинарной комнате, да, MyOne Conference. Большое вам спасибо за внимание. Давайте выйдем, закроем комнату. Закрыть комнату, она нам уже не нужна с вами. Большое спасибо за внимание. Обязательно ставьте лайк, если мое видео для вас было полезным. Жду вас в своей команде. Всем до новых встреч. С вами была Екатерина Клопенко.